Слава Украине! Давайте гимн ваш поставлю. Давай, давай, давай. Хороший? давай. Что-что да? <смех> хочешь? <смех> <смех> <смех> <смех> <смех>